Всем привет, с вами Макс Трепьев и для начала я хочу познакомить вас с нашим новым сотрудником, это Николай И Николай к нам пришел с огромным приданным в виде очень качественных объектов И сегодня мы будем про него и рассказывать И это вот такой дом, давай наверное вкратце расскажем именно общую его концепцию, а потом уже именно детально пройдемся ну, на самом деле, да, ребят, всем привет. Что самое главное? Всем Какой любимый... бархатистый голос. Человек Всеми раньше любимый... работал на радио, представляете? Хай-тек, да. Всем любимый хай-тек с максимальным остеклением, с огромнейшей террасой, даже не со мной. Но это не самое главное отличие этого дома. Самое главное отличие мы вам сейчас покажем, когда вы просто повернете голову вместе с нашей камерой и увидите все видовые характеристики этого дома. Это Ахунна. И куда бы вы ни посмотрели, на какую бы точку вы ни посмотрели с этого дома, прекрасно, вы всегда будете видеть море. Еще горы. И зелень. И зелень. Сейчас уже, правда, 29 ноября, поэтому мы немножко так уже приоделись. Но 16 градусов, ребят, простите, для Сочи это очень холодно. Вот, поэтому зелени не хватает, но вид, вид он делает все. Этот дом 200 квадратных метров, э, в стиле хай-тек, полностью уже подготовлен. Но есть какие-то маленькие, может быть, недоработки, которые уже к, по, к моменту подписания договора продажи. Будут расстанены Здесь 200 квадратных метров Три спальни, огромнейшая кухня-гостиная Три санузла, четвертый, кстати, еще под нами Но мы до туда вер... дойдем Также на первом этаже еще кабинет Который можно переделать в детскую В полноценную хорошую детскую Но и что самое главное Помимо всяких наворотов Здесь зона гриль, здесь джакузи Если вам будет зимой хоть... хотеться Погреться в водичке С видом на море, то вот вам пожалуйста И, соответственно, свой собственный бассейн и свои собственные закаты с любой точки этого дома, потому что вот оно, солнышко, будет там садиться, и весь прекраснейший вид на Сочи и на этот закат будет у вас в кармане при покупке этого дома. А еще один самый главный плюс, под нами находится баня с гостевой комнатой, со своим санузлом и с прекрасным видом также на Сочи и на море. На самом деле, мы изначально прошлись по этому дому. Как бы я-то здесь первый раз, Коля здесь далеко не первый раз. И хочется сказать, что это, наверное, один из самых качественных объектов, вообще, которые я видел за свою семилетнюю историю, как я занимаюсь недвижимостью. Этот дом действительно качественно построен. В нем очень много интересных каких-то штучек, примочек, которые вы не встретите в других домах. И при этом здесь супер адекватная цена, но цены вы услышите в конце. И этот дом, он конкретно семейный. Здесь большие комнаты большие, я имею в виду, спальни, большая кухня-гостиная, где может собраться вся семья, также есть обеденные зоны на улице, обеденные зоны внутри, всей семьей можно попариться, и даже если приехали гости, то для них здесь есть место. При этом место само по себе очень уединенное, несмотря на то, что это, ну, как бы, Ахун, то здесь соседство, но Ахун просто, я почему сказал, несмотря на то, что. Ахун, на самом деле, очень сильно застроен частным сектором, именно хорошими вилами, но здесь мы с вами не видим вот там вот сзади перед нами снизу огромная полянка пустая и здесь никто вам не перекроет этот вид потому что дом который вот стоит по соседству находится минус примерно 25 метров от нас по высоте предлагаю пойти посмотреть именно более детально что здесь вообще используется и вот так как мы находимся с вами возле точки бассейна то давайте наверное с него и начнем кстати хочу сказать что вот зачастую я очень часто ругаю застройщиков именно домов, которые не делают озеленения здесь Здесь, как вы видите, его тоже немного То есть есть небольшие клумбочки, а в основном вся территория у нас такая Закатана в плитку, так скажем Но смотрится это все очень и очень неплохо Потому что есть различные зоны, где вы можете как-то ну, сообразить свою активность Бассейн достаточно глубокий То есть спокойно в нем можно поплавать Конечно, рекорды мировые вы здесь не поставите ну вот эта штука, я первый раз на самом деле вижу такую историю в Сочи. Когда ты можешь, да, лежать на гамочке, точнее на жезлонге, опустив ладошки, ножки в свою водичку, да. комфортно находиться э, в расслабленном состоянии, и тебе не будет жарко. При этом всем, друзья, бассейн круглогодичный, он подогреваемый, поэтому в любой момент абсолютно каждого дня вы можете спуститься и поплавать в хорошем, чистом комфортном бассейне. В своем собственном. Да. Еще нужно добавить. А также здесь именно с этой вот зоной бассейна мы с вами разобрались. Вы поняли, что она действительно крутая и очень большой плюс то, что застройщик не стал использовать здесь вот эту банальную голубую плитку. Каменный оттенок, темный цвет смотрится максимально по-другому, куда качественнее и куда эстетичнее. Поэтому очень круто. И при этом бассейн, ну можно сказать так, полуинфинити, потому что когда вы будете в нем плыть, Вид будет открываться четко на море Вот такая история Здесь значит у нас на этой же самой террасе Расположена джакузи Джакузи точно так же подогревается То есть все что вы хотите с ним можете сделать Пришли сюда вместе с женой С друзьями или еще с кем-нибудь Вот сюда погрузились Здесь значит вас все массируют И вы с замечательным видом опять же на море все это смотрите. После того, как вы вышли из этого джакузи, вы вышли с друзьями на вот такую же свою террасу, которая здесь находится вот в этой всей зоне. И опять же, там попили чая или чего-нибудь еще. Все это с исключительными видами. Макс, да? самый главный кайф. Я бы здесь в первую очередь поставил, наверное, огромнейшую колонку, потому что здесь помимо всей вот этой вот посадочной зоны есть обалденные мечтами мне кажется, каждого мужика. Это свой собственный гриль. Электрический, качественный, на котором пойдем хочется, подойдем да, прямо. зажарить. Какой-то очень сочный стейк. Кстати, ребят, эта скамья, этот стол абсолютно авторской работы, сделан он ручной и из массива. Да. Вот такой вот прекрасный гриль. Дешевый, я тебе скажу. Да. При этом, кстати, вот насколько здесь все уютно, хочу сказать. Вот вы видите обеденная зона, да, такая на улице. Во-первых, все сделано из массива, а во-вторых, вот эта история, которая используется в ресторанах. То есть она поджигается, и вы с семьей, даже если на улице уже похолодало, спокойно можете сидеть, кайфовать и не чувствовать какого-то дискомфорта. Пойдем теперь вниз, потому что там у нас находится да. баня. Баня тоже очень крутая, и я думаю, что мы этот обзор будем снимать достаточно долго. Поэтому я рекомендую вам, наверное, налить себе чайку и продолжить этот обзор да, вместе с нами. Сразу же за нами находится паркинг на два машина места, крытый, абсолютно вот да, комфортный. Ворота электрические, автоматические. Заехал. здесь, друзья, еще одна терраса Довольно-таки большая Здесь как раз, про которую комнату мы говорили Это комната отдыха, она относится больше к бане Давайте просто бегло так в нее зайдем В ней особо рассматривать нечего Но, тем не менее, знать, что она есть С правой стороны там сейчас он же находится Здесь, опять же, после бани, когда вы выходите Можете сесть на этот стул, стол С стульями и посмотреть, опять же, на море И вот такой предбанечек Переодеться, душ принять Все, что угодно И ее величество баня она небольшая, примерно на трех-четырех человек. Здесь у вас, значит, куда подавать, а здесь куда смотреть на море. Редкое, на самом деле, явление, когда вы можете баню спроектировать так, что она будет еще и на море смотреть, причем панорамой. Да, здесь хорошее термостекло стоит, здесь душевая, но и повторюсь, в той комнате отдыха еще находится дополнительный санузел. Да, но мы его просто показывать не будем, он просто там есть и все. В принципе, с территории, прям с такой основной ее частью, мы, наверное, с вами закончили. И сейчас мы с вами отправимся в дом. Но хочу обратить ваше внимание, что дом построен каскадом немножко. То есть мы с вами вот только что были на самой нижней части. Это у нас такая средняя часть и верхняя часть там, где находятся ворота. Вон они, парковочные места и так далее. И вообще сам вход в дом осуществляется со второго этажа. Но мы сейчас с вами зайдем с первого именно через гостиную с территорией. В принципе, можно и так, и так это делать, как вам нравится. Заходим, значит, сюда. У нас здесь алюминиевые окна. Все это у нас хорошо и эстетично смотрится. Распахивается. И вот это решение оно всегда мне очень нравилось, потому что вы тем самым, раздвигая окна, объединяете территорию самого дома вместе с территорией самой гостиной. Да, гостиную с террасой вы вместе объединяете очень большое пространство. Здесь опять-таки, ну, прям на целую компанию, все подразумевается, большой стол, э, здесь островок, но он уже барная стойка, но есть дополнительные места для хранения посуды и всего остального э, кухонного инвентаря. Огромнейшие диван, большой телевизор, кондиционеры в каждой комнате абсолютно, ну и э, для всех хозяек э, все предусмотрено. Большая варочная панель, холодильник, духовой шкаф, морозилка, ну, и огромнейшее пространство для приготовления пищи. То есть, все скомпоновано, все, что нужно и необходимо есть. Единственное, захотите ли вы всем этим пользоваться, либо вы наймете себе обслуживающий персонал, это уже решать вам. Благо, для этого здесь есть места, где можно разместить этих людей. Но именно оцените просто формат гостиной. Да? Она примерно квадратов в районе 85. 80, да, точно. И здесь размещена, значит, зона, где посидеть, телевизор посмотреть. То есть можно, в принципе, с друзьями в мафию поиграть. Можно вот под тем торшером книжку почитать. Здесь можно с женой просто позавтракать, а там, если у вас пришла компания, то вы точно так же или с детьми можете разместиться на том столе. Да, идем далее, друзья. Здесь мы опять встречаем еще один санузел, который относится к первому этажу. Он с ванной, с полноценной. Вот такого размера это все. И напротив у нас расположилась комната Разного на самом деле назначения Потому что сейчас она Ну может быть как гостевая наверное выглядит Хотя изначально по предназначению это именно кабинет Отсюда убирается например диван Либо ставится он сюда поменьше какой-то Ставится стол компьютерный Или еще что-нибудь И какой-то небольшой диванчик для того чтобы просто присесть подумать При этом комната изолированная И вы спокойно можете Воспользоваться вот такой вот защелкой Чтобы вас никто не отвлекал от ваших рабочих дел Если опять же вы занимаетесь работой Ну вдруг Такое есть. Здесь у нас находится в этой зоне небольшая подсобочка. Здесь инженерное оборудование все спряталось. Ну и, соответственно, в основном люди вот такие помещения используют, как прачечные, либо как просто какие-то складные, складные, складские истории. То есть, ну, конечно, сюда можно поставить прачку, поставить сюда сушильный шкаф, ну и обслуживать... Вот это все оборудование. Кстати, хочется еще сказать, что по всему дому у нас... Теплый пол. Да. Да, погрев у нас идет как путем газового отопления, так и электрического. Поэтому решения абсолютно разные на каждого любителя. Здесь скважина собственная, поэтому перебои с водой не должны быть. Скважина на глубину, если я правильно помню, 90-100 метров. Короче, достаточно глубокая, то есть, как это принято назвать, артезианская. Пойдемте с вами на второй этаж, и вообще, в принципе, пока мы идем, оцените именно формат материалов, которые здесь используются. То есть, хороший керамогранит, стекло, все это толстое, и нет каких-то лишних моментов, за что ну, хочется как-то зацепиться и вот наругать. Нет здесь таких моментов. Значит, вообще, вот мы поднялись с вами на второй этаж самого дома, и это вообще основной как бы вход в него. Здесь мы с вами видим вот такую входную группу, прихожку, зеркало для того, чтобы нарядиться перед выходом, либо как-то поправить макияж, либо еще что-нибудь. И здесь вот места, где похоронить вещи. Что дальше? Да, что далее, друзья, и сразу же она встречается на первый санузел на этом этаже. Его можно опять-таки немножко переформатировать, так как у нас есть место не только под унитаз, но и выводы под э, душевую. Поэтому можно здесь организовать еще и зону душа. Здесь на самом деле это вот единственный э, санузел, который вот хочется немножко поднаругать, ну так, слегка. Потому что он именно без душевой кабины, под нее здесь есть выводы, вы ее можете здесь поставить самостоятельно, но нужно немножко будет это переделать. Вот мастер спальни, она будет со своим санузлом. И получается, что здесь вот находятся у нас две комнаты, мы сейчас просто с вами в них зайдем, и они обделены именно душем. Но это все решается, как бы это не проблема, но вы должны знать и о плюсах, и о минусах. Это первая комната. Если захотите спускаться на первый этаж душевой, то здесь можно организовать собственную дополнительную, кроме мастер-спай. На первом этаже как бы есть, вы ее только что видели. Итак, поехали. Это первая спальная комната у нас, полноценная, многоформатная, с большой кроватью. Не знаю, мне тяжело назвать ее как детскую, потому что это хорошая, взрослая, полноценная комната спальня. Ну, скорее всего, в ней именно будет спать ребенок и, наверное, самые самой При этом, если вы заметили, может быть, сверху, то есть терраса в этом доме. И с каждой спальни как раз-таки есть выход на эту террасу. Но мы выйдем не отсюда, выйдем с вами, наверное, из а, вот этой... Нет, выйдем да с вами сам. из мастер-спальни, потому что мы ее посмотрим в конце. Хорошо. Это вторая спальня. Помимо э, самого спального места здесь большой диван, дабы любоваться опять-таки на солнечные закаты, на сочинские, в приятном, э, в приятном обзоре и в хорошем вот таком вот мягком абсолютно диванчике. Все продумано до мелочей, друзья. Все, так как вы видите, остается при продаже этой квартиры, этого дома, простите, э, начиная от постельного белья, заканчивая полотенцами и столовыми приборами. Все, да не все продумано до мелочей, потому что здесь есть маникюрный столик без зеркала. Но ну, это как бы мелочь, но тем не менее, как бы... Значит, вы. Я, я надеялся на то, что сейчас эта крышка приподнимется и там будет потому что есть такие на столько. Да, но тем не менее, это все мелочи, я думаю, что основную концепцию вы и так прекрасно понимаете. Очень приятное место для того, чтобы просто сном почитать здесь книгу. У вас здесь есть торшер, без всяких проблем, вы можете прилезть, можете присесть, почитать, посмотреть на море. И отсюда, кстати, вид именно ночной тоже очень неплохой, потому что город зажигается. А еще очень крутой здесь вид в Новый год. Вот это все будет в салютах. Это очень красиво смотрится. Вы просто можете сидеть здесь и наблюдать за тем, как весь город сверкает. Ну, идем далее, друзья. Да. У нас э, осталась последняя комната. Это мастер-спальня. А, еще больших э, габаритов э, Родительская спальня уже со своим э, полноценным санузлом, да, с душевой, ну и с прекрасным видом. Предлагаю с вами просто оценить ее именно размеры не с той точки, а вот отсюда. То есть вот так она выглядит. Здесь у вас два кресла, кровать, гардеробная именно проходная. Такая ее, кстати, можно немножко дополнить. Если как-то можете захотеть переоборудовать ее, то вот здесь можно сделать стену и собрать именно гардеробную а, с привязкой к стене. Она будет еще более функциональная, просто очень много застройщиков по миру так делают. Здесь вы это тоже можете абсолютно без всяких проблем реализовать. Это очень просто делается, ну, максимум там тысяч, может быть, 200. Это будет стоить в зависимости от материалов, какие вы захотите использовать. Потому что здесь, например, вот этого шкафа, если у вас э, жена любит неделю мод в Милане или еще где-нибудь, то она все это будет складировать. И она просто попросит вас о том, что милой гардеробки не хватает. Поэтому можно это предусмотреть и сделать. И здесь, значит, вот такого размера собственный санузел с очень качественной сантехникой, хочу вам сказать, потому что здесь есть направленные вот такие форсунки сверху, снизу, то есть все сделано прям хорошо. Так что вот, и пойдемте, как я вам уже и обещал, выйдем на, на террасу. террасу, посмотрим, как это все выглядит. Потому что она тоже достойна особого внимания. Вообще весь обзор у нас с вами начинался вон с той точки. Оцениваю с вами территорию именно с верхней части. То есть вот джакузи, вот бассейн, вон лежаки. Снизу под ними у нас находится баня. И здесь вот такая терраса, где вы опять же всей семьей можете собраться, либо попить кофе, либо просто посидеть, опять же книжку почитать. Потому что сзади у нас открывается, наверное, самый панорамный вид из этого дома. Да, друзья... Честно, я влюблен. Который раз я здесь нахожусь, это где-то а раз третий, я не представляю быть счастливым человеком. Да. А теперь давайте, наверное, еще раз бегло с вами подытожим вообще, что из себя дом представляет и зафиксируем это все ценой Потом немножко с вами поговорим о том, сколько это стоит и адекватно ли это, и дальше продолжим Да, мы напомним о том, что в доме два этажа, официальная его территория это 200 квадратных метров, но по той, которой мы прошлись, вы убедились, что она гораздо больше Благодаря каскадам Да, под нами, под этим домом участок 6 соток Газ мы завозим сюда, это у нас стоит газгольдер, ну и вода, мы как уже говорили, здесь скважины, поэтому с ней перебоя, с перебоя не будет. Газовый котел в вашем распоряжении, поэтому температуру определяйте сами. Итак, значит, у нас в доме есть баня, есть бассейн, есть шезлонги, есть джакузи, есть место, где посидеть здесь, есть гриль, есть обеденная зона на улице, большая гостиная, кабинет, санузел, бытовая комната. Три спальни сверху, плюс санузлы. И вот такая терраса на сегодняшний день стоит 140 миллионов рублей. И я думаю, что эту цену даже не нужно обосновывать, потому что если вы смотрите за недвижимостью Сочи до, ну, достаточно давно, то вы прекрасно понимаете, какие объекты вы можете встретить за 140 миллионов. Именно в таком расположении, с такими видами, с таким наполнением, с такой концепцией вы вряд ли найдете, поэтому цена просто супер И... Если реально разбирать альтернативы, то сложно будет достаточно что-то найти, потому что здесь э, сам по себе район очень много стоит, место хорошее. Виды, которые вам в перспективе не закроют, и это тоже стоит отдельных денег, нацпарки и очень хорошо укомплектованная, самое главное, готовая территория, в которую, по сути, не нужно вкладываться. Да, и хотелось бы напомнить, что цена сотки здесь начинается от 5 миллионов рублей. А этот участок гораздо дороже, потому что он угловой, и вам никогда ничего не перекроет этот шикарный вид. Ну, здесь это, в принципе, все и видно. Если вы, конечно, хотите разобрать стоимость строительства и, может быть, поговорить о себестоимости, именно о конкрете, какие фирмы джакузи, какие фирмы бассейнов, то есть, как все это, что собрано, из каких материалов, какие кровати и так далее, то это, конечно, будет информация не для этого обзора, но есть люди, кому это именно важно, то вы можете смело найти наши контакты по ссылкам внизу в описании к этому ролику, позвонить, и Николай с удовольствием вам это все расскажет. Обязательно. Да, господа, и поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, потому что действительно объект очень достоин своего внимания, это действительно очень адекватная цена. Если хотите его приобрести, то, конечно же, ссылки внизу. Но ну и также ждите следующих обзоров, потому что у Николая припасено еще много интересных объектов. Кстати, и наверняка это будет наш с Максом не последний дом на хуне в ближайшее время, поверьте. Господа, ссылки внизу, звоните. Вам удачи, всех благ. И пока. Пока.